У нас фотографирующие пленочки. Мы в, Марьеве, в Тумане. А что, я как-то да? да, круто, да круто. Вообще, Нет, у меня ну, собой что-то Мочали. Are you? Yeah. What's А по стопочке... Что значит? Она в берег прыгнула, да, она где-то здесь. Она здесь, это, это озеро. Это озеро, это не река. Она не стоит в одном и том же месте. Не стоит. Она ходит, работает. Что, походи да вон тот, нажми пока нет. Там же есть живые у нас, да? Да мы поставим сейчас. Вот она бегает. Вот она. Помели, помели, бегает. Она не зачем-то бежала, зачем бежала бы за кем-то просто. Бежал обзорный, золбер, на лобби бы попался. Вопрос просто пидео. Thank okay. you. Ну, тренируем стандарты. Отпускаем таких. Замечательно. За это вам наша искренняя и сердечная благодарность. Есть, есть. Это что вызвать? Мокрость? будем ручку делать пук сегодня получили два пасека да большая щечка очищена почищена Небольшая. Небольшая, и пару тройков в ней добавим. Так, мелочи, не сегодня неплохо, шелево. Национальная традиция. Стреляем. Подставим на ну, глаз. Всем привет, нережание. Мы на озере Становом. Ребята на заднем плане. Скулорит. Вот. Все, попробую соли. Я соли сыпал очень много. Она почему-то вся в эту картошку уходит. Ну и нормально. Что же, готова, хочешь сказать? Ну, она уже варится вот сейчас 5 минут. Тут на барборе желтый. Там перчатка у тебя сбоку. Я понимаю, она грязная. Так, Господа, хлеб, хлеб ты не здесь сидишь? Не знаю, где ходить. Ну, только вот туда кузов там сбегай. Все же они получили свой бок на сегодня. Минуточку. Зачей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. высоко хорошо. А, немножко с толком конечно мешает. Вот так. Вот свои. А это не треснет? Авто. Погода не хочет, чтобы мы на улице кушали. Вот. Ну вот мы поели наслушать, я наслушать, я слушать хотел, слушать слушать слушать слушать слушать слушать слушать слушать слушать ¡Suscríbete